250 грамм, 138 рублей. Таких цен не бывает. Всем привет, с вами Александр. В этом видео я вам покажу, где в Калининграде можно покупать хорошие продукты и недорого. Прямо вот если ехать по этой дороге, магазин Кэш, Московский проспект 183. А я вам покажу магазин рядом. Московский проспект 183D В навигаторе набирайте и приезжайте сюда Сейчас я вам покажу, какие здесь цены на реально хорошие продукты То есть это не магазин, знаете, вот есть много магазинов, которые, там ну, такие продукты продают, ну, что, которые как бы, ну, не очень полезны, мягко сказать В этом магазине много качественных продуктов по очень хорошим ценам Вот это желтенькое здание, где написано Бакалея, туда я иду Здесь много продуктов по очень хорошим ценам. Вот я вам сейчас покажу, вы сами удивитесь. Например, кофе «Монарх» 165 рублей, 95 грамм. Я покупаю обычно здесь вот это вот кофе «Якобс Кронинг». И вот смотрите, сколько оно стоит. Сколько он стоит? 250 грамм 138 рублей. Таких цен не бывает. Вот у нас в Паленинграде... Ну, 250, может быть, в магазине примерно стоит. А здесь вот такая вот цена. А 500-граммовая пачка стоит. Вот 235 рублей. И причем это, смотрите, 8-7. Это, наверное, финский. 8-7. Ну, короче, это не наш точно. Не у нас рассованный. Хорошая кофе. Я вот цена беру. Много разной муки. Муки я немножко... Не разбираюсь, сколько она стоит. В магазинах я обычно не покупаю муку. А вот такие вот цены на муку. Так, ну, много всякого чая. Чай Тесс. 100 пакетиков, 169 рублей. А Давайте посмотрим, маленькая пачка, сколько стоит. Так, это сливки. Чай принцесса. Гита. 100 грамм 28 рублей ну это недорого мне кажется также здесь вот печенье всякое очень рекомендую этот магазин я вот люблю сюда заходить потому что здесь действительно есть хорошая продукция вот ларица вот хороший рис ларица ларицу часто покупаю стоит вот 08 67 рублей. Ну, это, наверное, не дешевый рис, но это хороший рис. Допустим, вот этот рис за 52 рубля есть рис. Давайте посмотрим гречку. Гречка. Так, где гречка? Интересно, где гречка. Ну, была гречка, точно знаю, что гречка была. Ну, ладно, как бы, она, наверное, где-то есть, но я найти не могу. А может быть, кончилось. Но ну, всегда была гречка. Макароны. Кстати, вот эти макароны неплохие. Добродея. 91 рубль. Ноль девять. Посмотрим, что еще интересно есть. Масло здесь продается недорогое. Так вот масло олипковое. Двести пять рублей. Но это не первого отжима 205. Масло рапсовое. 123 рубля. Леняное масло у них обычно было. Тут масло кубанский маслодил, хорошее масло. Я вот его часто брал. 0,9. Рафинированное. Корчичное масло есть. Так, вот масло 0,8 по 13 рублей. Тушенка разная. Есть продукты Польский Соус. Майонез можно вот такой здесь покупать. Хороший майонез. Римский не значит что он из рима просто он называется римский соус 30 рублей здесь довольно-таки много качественных продуктов вот, допустим вот этот горошек я беру 60 рублей он стоит также покупаю перчик маринованный 75 рублей всегда беру огурчики здесь вот такие вот маринованные 189 рублей банка также есть соленые огурчики кто любит вот, пожалуйста можно такие можно маринованные хороший магазин я всем рекомендую есть вот много приправы и вот после того как вы посмотрите на эти цены просто жалко что-то покупать в супермаркете конечно тоже ходишь потому что не будешь постоянно вот ездить там в этот магазин. Так что всем рекомендую, приходите в Московский проспект 183D. Всем пока, с вами был Александр.